Добрый день, коллеги. Пожалуйста, в чате, как меня слышно. Хорошо. Итак, я вам сегодня буду рассказывать о различных методах исследования. Нет, вообще методика исследования – это совокупность подходов, способов, и приемов проведения научных исследований. Она отвечает на вопрос, как и каким образом проводить исследования. И если вы будете правильно подберете методы, то это э, первый шаг на пути к успешному исследованию. Итак, прежде всего... Давайте рассмотрим определение метода. Существует много разных определений, но все они сводятся к тому, что метод – это правило, прием, способ познания. И в целом метод – это система правил, предписаний, позволяющих исследовать какой-либо объект. А методы исследования мы делим на теоретические и практические, или по-другому их называют эмпирические. Теоретические методы исследования нужны для, отправки, ой, нужны для определения задач, формулирование и гипотез и для оценки собранных прецедентов. Они очень тесно связаны с исследованием различной литературы. Практические же методы нужны для определения параметров исследуемых процессов и явлений, о взаимосвязях между этими параметрами и поведениями объектов. К эмпирическим методам относятся те, которые связаны непосредственно с практикой. Они обеспечивают накопление, фиксацию, классификацию и обобщение начального материала. И на слайде представлены э, те методы, о которых у нас далее пойдет речь. Поговорим о каждом из них конкретно. Первый метод у нас теоретический, и это анализ. Используя данный метод, можно узнать, из каких частей состоит объект и каковы его качества и признаки. Метод анализа тесно связан с синтезом, который представляет собой соединение приобретенных при анализе частей во что-то целое. Анализы синтез часто используются на стадии поверхностного ознакомления с объектом. При этом они выделяют отдельные части объекта, обнаружение его качеств и простые измерения. Также можно использовать более глубокие анализы синтез, и это уже при более сложном многостороннем явлении. Методы анализа и синтеза применяются в теоретических исследованиях при определении проблемы поиска формулировке гипотезы задач исследования. Их используют с целью корректировки эксперимента при проведении итогов опытно-поисковой работы, формулировании выводов и рекомендаций. Следующий метод – метод обобщения, который служит для получения характеристики на один и тот же объект по одной и той же теме. Информация, должна, которая поступила из разных источников, должна обработаться. Следующий метод – классификация, позволяет изучить исследуемый объект более глубоко и вникнуть в его сущность путем определения состава, свойств, внутренних и внешних связей, путей использования объекта использования. В исследованиях выделяют два вида классификации. Это деление общего, например, деление используемого объекта по определенному выделенному объекту признаку на подкласса. Например, дома. Бывают жилые и нежилые, пятиэтажные и девятиэтажные и так далее. И разделение целого. Из целого исследуемого объекта выделяют составные части по классификационному признаку, который должен отражать целостность исследуемого объекта. Например, дом состоит из фундамента, каркаса и крыши. В данном примере критерием классификации являются составные части, совокупность которых образует дом. Следующий Метод – Это метод моделирования. В настоящее время он активно используется в педагогических исследованиях и этот метод создания и исследования моделей, который позволяет получить новые знания, новую целостную информацию об объекте. Существенными признаками модели являются наглядность, абстракция, элемент научной фантазии и воображения, использование аналогии как логического метода построения, элемент гипотетичности. Иными словами, модель представляет собой гипотезу, выраженную в наглядной форме. Процесс создания модели достаточно трудоемкий, и его можно разделить на несколько этапов, которые вы видите на слайде. Следующий метод – это метод наблюдения, и он уже относится к эмпирическим методам. Наблюдение – это организованное, целенаправленное и фиксируемое восприятие участников педагогического процесса, либо его явления. Цель наблюдения – накопление фактов и образование первоначальных представлений об определенном явлении. Оно может включенным, быть включенным, если наблюдатель сам является участником процесса, или не включенным, когда наблюдение происходит со стороны. Объектами наблюдения могут быть деятельность групп учащихся или отдельного ученика в процессе обучения, взаимоотношения учащихся между собой или с педагогом, действия детей в конкретной ситуации или деятельность учителя на уроке. Наблюдение может быть представлено в нескольких видах, и эти виды вы видите на слайде. И, с одной стороны, наблюдение – это простой и доступный метод исследования, а с другой – весьма сложный процесс, так как можно наблюдать, но не видеть сущности и особенности процессов и явлений. Наблюдающий записывает какие-то факты, которые он увидел, в протокол исключительно тогда, когда что-то напрямую или косвенно может помочь решению изучаемой проблемы. Следующий метод – это анкетирование. Анкетирование называют письменный опрос большого количества людей с помощью опросных листов. Анкеты могут быть открытыми, закрытыми и смешанными. При составлении анкет важно соблюдать правила. Вопросы должны быть тщательно составлены, предельно конкретны, корректны, доступны. Они не должны содержать в себе скрытых подсказок желаемого ответа, но должны быть взаимопроверяемыми. Метод анкетирования позволяет сравнительно короткий срок получить большое количество информации, которую можно подвергнуть количественному анализу с помощью э, математических методов с использованием вычислительной техники. Следующий метод – метод тестирования. Э, он позволяет выявить уровень знаний, умений, навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие определенным нормам путей, путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Большинство применяемых педагогических Тестов достаточно просты, доступны, возможно автоматизированное предъявление и обработка результатов с помощью компьютера. В педагогических целях чаще всего используются тесты успеваемости, тесты элементарных умений, тесты диагностики уровня обученности и воспитанности. Чаще всего используют тесты, содержащие вопросы и несколько вариантов ответов. Следующий метод – беседа. Беседа – это метод сбора фактов о психических или других явлениях в процессе личного общения по специально составленной программе. Беседа может быть стандартизированная, когда вопросы точно сформулированы и задаются всем опрашиваемым, или не стандартизированной. вопросы ставятся в свободной форме. Каждая беседа должна иметь четко сформулированную цель и план ее проведения. Успешность беседы зависит от степени ее подготовленности, то есть наличие цели, плана беседы, учета возрастных индивидуальных особенностей опрашиваемых, учета условий и места проведения. И также от искренности даваемых ответов, то есть наличие доверительности, такта исследования и так далее. Ну и последний метод, о котором мы сегодня поговорим, это метод эксперимент. Эксперимент – это исследовательская деятельность, особенно осуществляемое с целью изучения причинно-следственных связей в педагогических явлениях. Можно различать эксперимент естественный в условиях обычного образовательного процесса и лабораторный, когда создаются искусственные условия для проверки. У меня на этом все. Удачи в ваших исследованиях. Спасибо.